Я не умею продавать а, говорят вам такие фразы мне говорят регулярно а, могу сказать честно что я не умею продавать тоже потому что а, навык продаж он хорош а, для продавцов а, построение организации это не продажи построение организации это а, как бы ведение переговоров это а, сделать так чтобы ту мысль в которой ты думаешь ты донес до человека